And having a good, good time Привет, ребят! меня зовут Аня Нэш. это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. И да, кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Сегодня я вот в таком новогоднем прикиде, так как мне хочется хоть как-то разбавить свое настроение, потому что YouTube рекомендует заливать одно видео хотя бы раз в неделю. А так как я не успеваю а, заливать видео именно на новогоднюю тематику, а именно идеи или подарков, Своим девчонкам. Но сегодняшнее видео немаловажное. Сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением, своим впечатлением о школе Best YouTubers Максима Роговцева. Кстати, кто его не знает, можете Почему я решила снять этот ролик, да, записать это видео? Потому что две недели назад я закончила школу, да, я закончила этот курс. Очень много хочется сказать. И я, наверное, начну с того, что, знаете, очень такой яркий и наглядный пример показал Максим в одной из своих презентаций, как выглядит человек, который изучает YouTube самостоятельно. Я, кстати, нашла эту картинку, вот она. Вот это реально прям так и есть, я себя вообще так ощущала, и, и, скорее всего, многие узнают себя именно вот по этой вот картинке. Поэтому первые два модуля я прошла, в принципе, с легкостью, потому что у меня уже были какие-то базовые знания, но третий, четвертый, ребят, это просто... Топ информация, это просто кладезь информации. Я такого, честно, на ютубе вообще не встречала, именно по продвижению. Что хочу вообще сказать, что вообще изменилось у меня? Подписчиков у меня не так много, потому что, когда я стала изучать уроки, да, смотреть, я обнаружила колоссальное количество ошибок, которые совершала и которые совершают до сих пор. И самым большим камнем преткновения, конечно, для меня стала именно тематика моего канала. Ну и здесь мне куратор подсказал одну фишку, которую я сейчас использую. Но пока это особых плодов не дает, но я стараюсь, я не сдаюсь. До курсов, да, до школы я не понимала, как вести свой канал. Я смотрела огромное количество роликов на YouTube. Вот сейчас вот кто что вот может сказать, да, что много информации на ютубе есть, и есть бесплатно. Ребята, я с вами полностью согласна, но я хочу сказать, то, что то, что дается бесплатно, люди этого не ценят. Люди, ну скажем так, они не будут это использовать, ну просто посмотрели и закрыли все. Если вы приобрели курс, да, вы приобрели, ну скажем так, обучение, то это имеет для вас большую ценность и ответственность. Поэтому появляется такое желание, конечно же, не отставать от других, и изучать, применять на практике, ну и, конечно же, да, получать от этого огромное удовольствие. Я еще хочу сказать, может быть, сейчас как-то скажу грубо, вы покупаете курс да, обучения. Это не волшебная таблетка, где будут делать все за вас, потому что здесь все-таки зависит от самого человека. От его тематики, соответственно, от его упорства, от его труда, от харизмы. Вот сейчас вот кто, что скажет, да, что харизма, где же ее взять. Знаете, ребята, харизма, она есть абсолютно у всех. У кого-то она ярко выраженная, а у кто-то развивает ее в процессе. Поэтому харизма есть абсолютно у каждого человека. Ну что ж, ребята, вот такой вот небольшой, Видео-отзыв на меня получился, пусть даже не совсем в тематику моего канала, да, но непосредственно связано с моим каналом. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте поставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие новогодние видео. Всем пока-пока!